Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим с вами про самое страшное последствие невроза. И здесь я не буду говорить о каждодневных панических атаках. Я не буду говорить про постоянную симптоматику, бессонницу, проблемы с аппетитом и так далее. Потому что это с этим может столкнуться каждый человек. Самое страшное последствие, оно в другом. И оно гораздо гораздо жестче и жестокие, чем все остальное. Был когда-то фильм такой, Тайна в его глазах, где человек столкнулся что, с тем, что его жену изнасиловал и убил какой-то мужик. И он понял, что этого мужика он хочет наказать так, чтобы это было тотально. И в итоге однажды этот мужик, он уходит от правосудия, его никто не наказывает. И он просто пропадает. Просто пропадает. А потом через много лет сыщик, детектив, который вел это дело, приезжает к жертве, к мужчине, который жену изнасиловали и убили. И потом понимает, что что-то тут не так. Мужчина спокоен, не хочет этого искать уже никого. То есть ему на все наплевать. Думает, странно, жена любила, говорил, что всех убью и так далее. А потом он... Решил за ним проследить и оказалось, что тот построил целый домик, отдельный домик, в котором есть клетка, в котором есть просто тю тюремная такая клетка. В этой клетке, ну то есть такая камера тюремная, да, с, с прутьями металлическими. Сидит этот мужик и сидит уже 15 лет. 15 лет тот его кормит каждый день помогает ему, но самое классное, что, самое жестокое точнее было, что он с ним не разговаривал и не давал ему выходить из клетки. То есть он дал ему жить, но просто эта жизнь была адскими состояниями, когда человек, вот этот детектив зашел к тому, не в камеру, а просто в этот дом, то тот увидев это, сказал, поговори со мной, со мной уже 15 лет никто не разговаривал, потому что он со мной не разговаривает. То есть это самая жестокая пытка, на мой взгляд, которая только может быть. То есть самое жестокое наказание – наказание временем. Временем, когда человек испытывает постоянный дискомфорт. Так вот, самое страшное последствие невроза – это прожить оставшуюся жизнь в нем. Это и есть самое страшное последствие. Прожить не просто испытать панические атаки или проблемы с аппетитом или бессонницу, а жить постоянно – в этих состояниях и столкнуться с обострением этого состояния и продолжить в этом состоянии находиться до самой своей смерти. Мне кажется, вот это самое ужасное последствие. Но самое классное, что мы живем только в режиме реального времени, только здесь и сейчас. То есть ваш невроз – это только сейчас. Здесь, сейчас, рядом с вами, пока вы слушаете меня, он с вами. Вы чувствуете его каждый свой день. Но в, это же, в этом же моменте и кроется решение. Если в течение каждого дня у вас больше не будет невроза, вы тут же выйдете из этого состояния раз и навсегда. То есть, однажды выйдя из него, вы уже обратно в него не войдете. Если вы сейчас считаете, что вы уже выходили и возвращались, то это вы просто ничего не решали, ваша ситуация просто менялась, обстоятельства менялись, состояние улучшалось на какое-то время, но сам невроз не проходил. Так вот, дело как раз в том, чтобы осознать всю проблему целиком. Две вещи всего вам нужно знать, что ваша проблема эмоциональная. Решать ее нужно в эмоциональной сфере, это первое. А второе, что ваша проблема связана с мировосприятием. Проблема в том, что вы на всю жизнь останетесь со своим текущим мировосприятием, и ничто его не изменит. Это факт. Ваше восприятие само не поменяется. Либо вам придется потратить на это какие-то неимоверные усилия, вам надо стать тем специалистом, за всю свою жизнь вам надо стать таким специалистом, который способен менять восприятие не только у себя и у других людей. Потому что вы не можете научиться менять восприятие у себя, вы скорее научитесь менять восприятие у других людей. И только благодаря этому научитесь менять у себя. Поэтому многие специалисты, которые говорят, что они избавились от невроза, им пришлось стать теми, кто мог бы им помочь. И благодаря этому они смогли помочь себе сами. Но скорее они научились помогать другим и потом окончательно смогли помочь себе. Так вот, смысл заключается в том, что осознавание того, что ваше восприятие, которое собственно и является неврозом, да, оно не поменяется само, должно вас успокоить. Потому что если оно само не поменяется, то вы как раз просто тот человек, который должен обратиться к кому-то, кто способен это ваше мировосприятие поменять. Вот как только вы это сделаете, ваша ситуация поменяться может в одночасье. Но, конечно, здесь не бывает легких путей. Не бывает такого, что я вам хопа и сказал какие-то слова, которые вдруг вас как-то что-то вразумили, воодушевили. Нет, этого не происходит. У нас в жизни так не происходит. Представьте, что вы пришли к диетологу с проблемой лишнего веса в 20 кг. Или представьте, что вы пришли к фитнес-тренеру, когда у вас мышцы дряблые, вы даже гантельку поднять не можете. Представьте, что вы пришли ну, к секцию шахмат и даже не знаете, как отличаются ладья от пешки. То есть, когда вы приходите или изучаете английский, например, и у вас нулевые знания, вам придется поработать над этим. Но самое что интересно, диетолог он знает то, как вам надо питаться, чтобы худеть. Фитнес-тренер знает, как вам надо заниматься, чтобы начать поднимать гантели. Человек, который обучает шахматам, знает, как обучить вас так, чтобы вы распознавали все эти фигуры на, шахматной столе. на шахматном столе. Да? Поэтому здесь все то же самое. Вам придется поработать над собой, чтобы изменить свое восприятие. Но я представляю себе это так. Представьте, что у вас есть коробка. Коробка, допустим, примерно по размерам... От часов. Вот представьте, коробка от часов. Это границы вашего текущего восприятия. Теперь возьмем другую коробку. Например, коробку от микроволновой печи. Вот микроволновка и ваша коробка из-под часов. Так вот, микроволновая коробка – это то восприятие, которое будет у специалиста, который с вами работает. А ваше восприятие – это размеры в коробке из часов. Вы не можете сами изнутри раздвинуть эти границы. А вот человек, у которого уже расширено восприятие, может помочь вам эти границы расширить примерно до своих же границ. Но вам потребуются совместные усилия для того, чтобы это произошло. Само это все равно не случится. Поэтому... Я вам всем рекомендую задуматься над тем, что ваши попытки работать самостоятельно, они не увенчались успехом. Поэтому найдите себе какого-то наставника, специалиста, психолога. Это не обязательно должен быть я. Я просто хочу, чтобы вам стало лучше. Поэтому попробуйте найти того, кто уже воспринимает вещи правильно. Кто уже имеет коробку из-под микроволновки, тогда, когда у вас коробка из-под часов. И вот этот человек, работая с вами, вместе с ним вы научитесь раздвигать границы своего восприятия. И буквально за несколько месяцев вы можете полностью убрать свой невроз или прийти на тот уровень, который очень сильно отличается от вашего текущего состояния. И всю оставшуюся жизнь вы проживете как обычный нормальный человек. Без всех этих вещей, похожих на клетку, в которую вы заперты до конца жизни. Ну что ж, надеюсь, я вас воодушевил. Пишите свои комментарии, насколько я вас воодушевил в комментариях. А я буду с вами на связи. Пока, друзья.